Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. What are you doing? А что в шляпе? А ты в петке, чё? Ебал Это логично Базар что <базар? Видишь>, по вот в Подстраиваюсь под собеседника Солнце светит тебе? Очень, солнце светит <сínt> <сínt> Прожек... <сínt> прожектор, <сínt> прожектор, прожектор, прожектор называется Чё? Прожектор называется, видишь, у меня на светодиодные лампы как у тебя не хватает денежков, у меня хватает денежков на прожектор из э, сериала? Как? Занять. Что делал? Наркотики. Ну ты Я махаю. Я Я махаю. Ебать ты, тип. Не-не-не. Я Егор. Ты Егор? Да ну, он все-таки подстригся. А на кого И ты похож-то, я забыл. Да, я Хайзенберг. не знаю, кто это, Он там, у Хай... а, да, да, него есть. Да. парни. Хайзенберг. Ну, вообще, Хайзенберг, это же немецкий э, химик. Ну, типа, да. Это фидоним Волтера ну, да. Уайта. Ты хуярил. Фидоним, фидоним Уолтера Уайта. Уолтер Уайта да. Уайт. <свят> no, <the name. свят> Пошел что она <соскоп>